Привет, друзья! У нас сегодня очередной выпуск Коровейники по-рожковски Спонсор сегодняшнего видео из Северной Сети Привет, Тебя, Алан. Поступил заказ на разбор Вступления и Каденции из фантазии Коробейников, музыка, дитеря Обработка, естественно, Рожкова Нотки эти скачайте по ссылке В описании. Ну, поехали! Дальше это мы уже разбирали, и тему, конечно же, мы разбирали. Алан передает вам всем привет и пожелание такое. Пусть балалайка вдохновляет тебя, у музыкант, и станет лишь прекраснее талант. Ты управляешь балалайкой легко, играешь так, что на душе теплее и светло. Пусть вдохновляет балалайка и зовет тебя в огромный сказочный полет. Сегодня мы займемся непосредственно разбором кровейников вступления, да, которая идет вместе с гитарой или с фортепиано, и каденция, вот эта вот виртуозная часть, вместе с нотками. Нот карабейника в моем нотном архиве несколько вариантов существует. Среди них вот фантазия э, обработки Рожкова и Минаева э, на тему карабейники. Да? Вот на них я ориентировался, когда делал свои нотки, по ссылке в описании. Вообще я все ссылки на ноты, вот на эти все, оставлю внизу. Первый вариант вот такой, это балалайка плюс гитара. Балалайка и гитара вступают вместе, вот это вступление, и дальше идет вот э, каденция, вот с этого места, где э, под одной крышей есть 10 нот. Не пугайтесь, да, 10 нот под одной крышей, еще и к тому же 16-ми. Сейчас расскажу все, как это играет. Второй вариант, балалайка плюс фортепиано. Здесь уже есть 4 такта вступления у фортепиано или рояля. А, и дальше идет балалайки один в один, как вот и в предыдущих нотках. Еще в той же папке балалайки, да, вы можете найти э, карабейники для балалайки с оркестром русских, ну, народных инструментов. Здесь, русских инструментов. Тут и домры, и флейтой и гобой, и баяны, и ударные инструменты есть, гусли, ну, естественно, группа балалайек. Э, немножко другая форма, но тут те же самые карабейники. Для всех вас, конечно же, я сделал вот этот вариант коробейников, где я Первая строчка это ноты, вторая строчка табы, для тех, кто читать ноты не умеет. То есть для удобства я сделал вместо гитары здесь поместил табы, то есть те же балаки. Давайте я раскрою на весь экран и все расскажу. Здесь видите нету никакого вступления, просто сразу уже начинаем с ля мажора, диасет и так далее. Сложными аккордами будут вот эти два, в третьем и в э, четвертом такте. Ну, может быть, немного затруднеем вызови второй аккорд. Да? До, диас, миля Первый аккорд это ля мажор в широком расположении, из которого начинается всеми нами любимая яблочко. Второй аккорд до, диас, ми, соль. В партитуре, например, был ми, до, диас, соль. То есть вот эту ми перенестил композитор или аранжировщик на... Э, на октаву вниз ну, я оставил как у рожкова так вот Реминор минор для рефа помните что для упрощения мы просто зажимаем большим пальцем вторую струну да, автоматически зажимается и третья поэтому если широкий аккорд вот такой взять вы не можете для рефа то берите фаре фа ре. Фа, ре. То же самое и для четвертого аккорда. Касается. Ре ля фа. То есть если фа для ре не можно, не, не можно взять, то для ре вполне себе удобно можно взять. Дальше все несложно. Вот опять этот аккорд. Смена позиции. Вот это неудобно. Вот с одного аккорда перейти на... Поэтому действуйте с помощью локтя. Раз. И вот сюда переехали. Не с помощью собаки, а с помощью локтя. Да? А вот ты. отвлекает зрителями да. вот этот значок называется фирмата Фермата. это в данном случае остановка на аккорде поэтому держите этот аккорд 2 или три четверти на свое усмотрение то есть мы взяли аккорд все это первая строчка вся играется на тремоло и спокойно взяли аккорд ми-соля. А здесь написано, кстати, 3-0-0. Можно взять 3-0-0, да, но я его люблю брать 0-3-0. И как раз с этого места мы можем дальше продолжить, поскольку на соль у нас, вот, третий лад, да, здесь первый палец. Теперь по аппликатуре. Как аппликатуру нужно выбирать? апликатуру лучше выбирать, вот особенно для пассажи вот этих, да, выбирать, исходя из того, чтобы смена позиции, то есть перемещение руки в новое место происходило на удар вниз. Типичный пример. Да. Ну, конечно же, Руку стоит переносить сразу в то место, где удобнее всего дотянуться во все точки или во все лады, которые используются в данный момент, в этой позиции. Да? То есть, если большой палец находится... Вообще, по большому пальцу удобно ориентироваться. Вот смена позиции, вот смена позиции. Даже если пальцы не на грифе, вот смена позиции и так далее. То есть, если большой палец стоит на месте, то это, скорее всего, одна позиция. Даже если она... широкая в этом ничего страшного нет большой палец на месте он такое вращательное движение делает на одной точке стоит и помогает всем пальцам дотянуться вообще тянуться нужно только в пределах одной позиции именно пальцами да. А пальцами ни в коем случае не нужно тянуться куда-то туда куда там надо далеко попасть потому что если вы будете тянуться пальцами конечно же Никуда вы не попадете. Нужно перемещать всю руку. То есть, перемещаем мы это с помощью локтевого сустава. Раз, два, раз, два. То есть, не плечом, а просто локоть. Помогаем локтем и перемещаемся с одной позиции в другую. Куда-нибудь. Если я буду вот отсюда на октаву тянуться, я, естественно, не попаду. Пальцами как-то так. И и и и идти за пальцами. Во-первых, неправильная постановка руки возникает, да, и... Аккорд придется все равно потом его докручивать руку, чтобы его взять. Похоже на то, как э, роботы на заводах собирают какие-то детали. То есть он перемещается целиком, схватил, взял, переместился в другое место. Вот то же самое здесь. Переместили руку и тут уже пальцами дотягивайтесь, если надо, куда-то там взять какой-то сложный аккорд. Э, в, в карабейниках. Раз, два, и, ну, третья. Третья позиция, здесь она широкая, поскольку большой палец мы все равно вот сюда переместить не можем, да? Зачем это нужно? Потому что иначе мы здесь не дотянемся. А оставляем где-то в этом районе. Для тех, у кого нет ладов в этом районе, не расстраивайтесь. Да? Можно обыграть это вот здесь, дойдя до конца грифа, да. Вот. И в конце, в конце, да, ну, здесь придется продавить, продавить, поставить палец так, чтобы продавить, да, поскольку лада здесь нет, и сыграть эту нотку. В этом ничего страшного нет, поскольку она встречается и дальше при бряцами. Ну так вот. Кликатуру я тоже изменил. Там же творческая редакция моя. Вот и кликатуру я а, предлагаю свою. Поскольку все перемещение происходит по ля-мажорному септаккорду. Ля, до, диас, ми, соль, бикар. Да, а, ноты называть не буду. Буду называть пальцы. Первый, второй, третий, четвертый. Это пятый или большой. Так вот. можно начать с третьей струны да? 0 1 открытая 0 1 2 4 и перемещение как раз смотрите на удар вниз да? для до да? можно 3 1 3 да а потом второй Опять перемещение происходит на удар вниз. Третий, четвертый. Пошли восьмые. То есть не нужно бояться вот этих нот, которые под одной крышей, там 9 или 10 нот. Шестнадцатыми. Традиционно их играют не сразу быстро, да, а играют с ускорением. И дальше тоже идет ускорение. Даже автор, вот дитель, выписал именно восьмые сначала. Он восьмыми выписал, а потом только использовал шестнадцатые. Есть такая еще хитрость, чтобы последняя нота или в данном случае первая нота, да, на первую долю. Но она же последняя нота в пассаже играется. С акцентом. Чтобы пассаж был наиболее ярко выглядел. Да? Ну так не, не выглядит, как будто бы музыкант ошибся. Поэтому нужно сыграть обязательно с, с акцентом. Пам! Пап, пап, пап. И потом уже э, другие нотки пошли. Что еще? Что еще? Так, да. В быстром темпе первый палец переходит на вторую струну. Да? И стоит на месте, не нужно прыгать. Ну, в этом смысла нету особого. Конечно, можно, а, отрывистый под звук, да, такой стаката. А, а так струна звучит и связывает, как бы нотки. В общем, что вам по вкусу больше нравится? Либо стаката, либо. Такой своеобразный легато. И здесь, в этом месте в конце, right, большим пальцем мы вторую струну играем. Одинарное и двойное микс. И вторым пальцем начинаем этот пассаж доля доме, ля до либо первым сразу потому что тоже поудобнее. Здесь придется потянуться мизинцем и большой палец переместить аж вот сюда. Вот видите, где он находится, пока мы играем доля-соля, доля-соля, доля-соля. А потом подготавливаем для перемещения в широкой позиции. Большой палец ставим ну, где-то в районе си-до. То есть он был здесь. Чтобы попасть во все ноты в одной позиции нужно большой палец где-то держать, ну, по, примерно посередине, чтобы был опорной точкой. Поэтому здесь большой палец не столь важен, да, поскольку здесь нету растяжек и широких расстояний между нотами. А вот здесь есть, поэтому большой палец перемещаем сюда. То есть следите за тем, чтобы большой палец находился примерно посередине, если эта позиция широкая. Между, ну, с... То есть если бы он был здесь, конечно... Намного сложнее это сыграть. Особенно мизинцем. Он безопорный получается. И тем более... Ну, а здесь вообще по первому я не, не могу зажать, поскольку большой палец находится по последней нотки. Ее могу. Эту еще могу, а вот эту я вообще не могу. Надеюсь, э, с позиционной работой более-менее понятно объяснил. Конечно, плохо объясняю. Но тем не менее. Так, еще раз. Давайте обратимся к ноткам. Здесь у нас 10 нот под одной крышей, здесь 9. 9 нот... Обратите внимание, что а, смена позиции опять происходит на удар вниз. Вот первый палец, скорее всего, будет удар вниз. Вниз. Вниз. И а, трель. Тр, вот это ладинская трель. Да? А, по соседним ноткам. Ля, си, бемоль. Си бемоль при ключе. То есть, а, вот здесь надо, конечно, было дописать 12, 13. 13 в скобочках. 12-13 Что это означает? Первым или вторым тре... Первым-вторым, либо вторым-третьим Либо вторым-третьим Наверное, после того, как запишу Урок, я исправлю в нотках и... Ну, вы знаете, что 12-13 Это 3. Это не просто ля да? А именно ля-си-ля-си-ля немножко подвибрировали сыграли хорошо в конце еще сделать срыв и вернуться кля повибрировали немножко и окончание здесь вообще смотрите 32 нотками. но поскольку здесь рит что такое рит рит и нота то есть замедление поэтому да играется не так а можно я вот фа добавил еще. Загрузил информацией. Все это отрабатывается, конечно же, в медленном темпе. Все смены позиций очень серьезно э, прорабатываются. По многу-многу раз. Вы следите за тем, чтобы при перемещении вы использовали одни и те же пальцы. Как вверх, так и вниз. Ну вот, например. Одна смена позиций. Да? Я когда... Пассажи прорабатываю, когда их учу, я выделяю несколько фактурных упражнений. Например, такое. Я играю неудобное и сложное место в обе стороны. Например. Вообще надо обращать внимание на последний палец в позиции, да, и на следующий. Вот, мизинец, да. Следующий какой палец будет? указательный Раз. Переместились. Вернулись в обратно. В, такую же, в такое же расположение. То есть рука должна выглядеть при перемещении. Как она выглядит, если бы вы играли пассаж ну, сначала. Мизинец. И первый. Опять мизинец. Первый. Мизинец. Первый. Мизинец. Первый. И так тренируйтесь. Вернее. вот такое упражнение очень поможет вам отработать смену позиции даже в не очень сложном пассаже, хроматическом, да, где 9 нот под одной крышей. Третий палец, следующий первый, мизинец первый. Да? Поэтому можно поиграть таким способом. Переместились и обратно. И обратно. То же самое. Ну почему так? Потому что симметрично. По звуку и легко играть. Первый и обратно. Да. И каким выберите? Первым трель играть. Или вторым. Поэтому вы поиграете то же самое вверх. Несколько раз повторите. Ну сколько раз? Много раз. Или вторым. Трель отрабатывается тоже отдельно. Одинарный пиццикат. Урок по одинарным пиццикату уже есть. Да? Ну, надеюсь, сегодня э, достаточно. <смех> Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, балалайки. Пишите комментарии обязательно. Вот, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Если нужно, ставьте колокольчик. Если еще вам нужны разборы, э, я очень благодарен за помощь. Донаты. Вот. Если нужно какие-то разборы еще сделать, обязательно обращайтесь. Если нужно купить балалайку, э, если нужно купить нотки, сборники. В общем, пишите в личку на почту, да, удобно. На сегодня пока все. До скорых встреч. Пока.